здравствуйте дорогие друзья В сегодняшнем видео я хочу вам сообщить информацию о своих впечатлениях о том как мы продолжаем пребывать в статусе временной защиты в республике болгария в качестве беженцев вы увидите пляж города солнечный берег узнаете о том что мы переехали из несебра в этот город солнечный берег узнаете о том, почему мы находимся в стрессовом состоянии, информацию о том, как изменилась гуманитарная программа поддержки украинских беженцев в Болгарии, также со мои сообщения о том, каким образом ограничения по видеосъемке и звукозаписи физических лиц в Болгарии представляют проблемы для ведения блога. Также информацию о том, как организована уборка территории в Солнечном берегу и почему этот процесс вообще представляет определенную проблему для жителей этого города. Также о коммуникационных проблемах, об отношении болгар к российско-украинскому конфликту о связи государственности украины с государственностью болгарии исторические аспекты потом мы увидим с вами дом вверх тормашками и в конце концов рынок с ценами на продукты овощи фрукты в городе солнечный берег здравствуйте друзья ну вот наконец пришел тот момент когда все же можно у вас познакомить с дальнейшими событиями нашей жизни в Болгарии в качестве лиц, находящихся в статусе временной защиты и пользующихся услугами гуманитарной программы Евросоюза. Мы сейчас находимся в городе Солнечный берег. Ну вот вы видите здесь такая пляжная зона, почти центральная улица. Вот там вот дальше город Несебр, а вот с этой стороны город Святый Влас. Вот это Черное море. Сегодня тепло. По прогнозу это 22 градуса. И 20 ноября. В Украине уже лежит снег, а здесь вот достаточно тепло, и мы гуляем по пляжу. Вот, друзья, ну, если честно сказать, мы находимся в несколько стрессовом состоянии. Здесь, в Болгарии, по прошествии трех недель нашего пребывания в статусе временной защиты. Но ничего, в общем-то наша так сказать ситуация по поводу проживания в отеле в городе Несебр изменилась и можно сказать даже в лучшую сторону мы сейчас проживаем в отеле в котором без проблем пользуемся отоплением и в общем-то всеми теми же услугами, которыми мы пользовались, проживая в отеле в Несебре. Единственное, что нужно сказать, что условия программы, гуманитарной программы, которые правительство использует для поддержки беженцев из Украины, они несколько изменились. 16 ноября... Значит, ательеры получают те же самые 15 лев человека в сутки компенсации по гуманитарной программе. Но если э, раньше 10 лев из этих 15 э, были компенсации за проживание, опять а лев за питание, то сейчас все 15 лев это компенсация за проживание. То есть бесплатного питания на сегодня украинские беженцы. В Болгарии не получают. Ну, ожидается новое решение правительства Болгарии по этому вопросу. Как будет решен вопрос, мы узнаем ну, буквально завтра, в понедельник, как мы надеемся. Ну вот здесь вот интересный отель под названием Версис. Ну, один из таких достаточно Приличных Все остальное, если честно Трудно назвать Хорошим словом в солнечном берегу Вот, друзья И э, в процессе решения Нашего вопроса По поводу проживания Дальнейшего в Болгарии В отеле В Несебре Выяснилась одна такая деталь, которая, в общем-то, для блогеров является ну, достаточно серьезной. А именно, э, статья 33 Конституции Болгарии говорит о том, что в Болгарии запрещена видеосъемка, э, звукозапись ну, и тому подобные вещи без согласия физического лица. То есть, если вы хотите записать кого-то, да, или какой-то там разговор, или какое-то видео, вы обязательно должны об этом объявить э, тому лицу, которого вы записываете, или э, если вы снимаете, например, собственность этого лица там в виде отеля, то тоже должны получить явное разрешение этого физического лица ну то есть если скажем физическое лицо нарушает ваши права то все равно записывать нельзя как защититься в этом случае ну трудно сказать значит и э, вот если скажем приезжает полиция по вызову физического лица которая ну, нарушает ваши права то э, тоже запись вести нельзя то есть можно э, получить санкцию э, которая ну, послужит э, которая будет нарушением законов республики болгарии а это для лиц Пользующихся временной защитой Достаточно неприятная вещь Поэтому В общем-то, сами понимаете Что блогеру Особенно э, Который Ведет блоги С политическим Контекстом Это достаточно ну, Неудобное обстоятельство И вот я Об этом вам и Доношу информацию И вот такие вот Порядки или правила В республике Болгарии ну, На мой взгляд они Способствуют в некоторой степени э, Проявлению Коррупционных Таких моментов И защититься В общем-то От них Становится проблематичной Потому что э, сбор доказательств Нарушение ваших прав становится проблемой, если вам запрещено снимать физических лиц и их собственность. О чем хочется еще сказать? О том, что город, Солнечный берег, ну, он достаточно невыгодно отличается от двух своих, своих соседей. От Несебра, который является административным центром общины. И от соседнего города Святый Влас, который ну, достаточно фешенебельно застроен. Поэтому вот такие вот здесь вот пейзажи мы наблюдаем. Это не центральная улица, но вот так вот э -э, живут здесь болгаре. Что касается людей, ну, я вообще-то затрудняюсь говорить, но если видишь какое-то лицо открытое такое, то можно сказать, что это приезжие, то есть, например, люди из Украины, Болгария, как-то более закрытые, вот так вот, если оценивать их внешний вид. И еще, вот мне удалось пообщаться с болгарами на входе в старый город Несебр, вообще-то об отношении к российско-украинскому конфликту. И что выяснилось, что Болгария, они говорят, что Украине надо капитулировать перед Россией, отдать им все свои территории. И, в общем-то, тогда настанет мир, и все будет хорошо. Но для меня это показалось достаточно странным. Я попытался напомнить... Болгарам, что в общем-то государственность Украины Происходит от государственности старой Великой Болгарии О том, что в Украине находится могила хана Кубрата Первого царя православная держава Великая Болгария Это 7 век Ну, в общем-то это как бы не возымело должного отклика в душах этих болгар. Ну, то есть работать еще нужно очень много. А для болгарии и для болгар вообще-то их история имеет достаточно большое значение. И поэтому в этом вопросе, особенно в вопросе отношения к Украино-российскому конфликту граждане Болгарии должны иметь достаточно весомое значение. На из достопримечательностей Солнечного берега это так называемый дом вверх тормашками или вверх ногами. Ну, здесь есть вход, пока это все закрыто. Ну, вот сам дом, он имеет вот такой вот вид. Кыща с Крката на горе. Кыща это дом, Крка – это ноги, на горе – это вверх. То есть, получается, дом вверх ногами. И еще, наверное, нужно сказать о том, что, в общем-то, сам город, Солнечный берег – по-моему достаточно серьезно нуждается в уборке территорий наверное этим процессом мало здесь кто занимается а процесс требует свое ну вот друзья оказывается по поводу чистоты в городе солнечный берег мы получили информацию исчерпывающую вот здесь вот если рассматривать отели и частные дома Внутри ограды обязанность убирать территорию, конечно, у владельцев А вот возле этих домов и на проезжей части Оказывается, обязан убирать муниципалитет общины Несебр но община почему-то не занимается этой уборкой Все граждане и жители города Солнечный берег Исправно платят налоги Из которых э, община и ее управление Обязано заниматься уборкой Но, к сожалению, как говорят жители Община этим не занимается И это является вообще-то проблемой жителей солнечного берега Вот вы сейчас увидите рынок и посмотрите какие цены на овощи и фрукты на рынке в солнечном берегу вот мы спросили разрешение и нам разрешили любезно снять этот рыночек ну вот он такой весь из себя. Здесь есть ну, достаточно приличный выбор товаров и неплохого качества Вот, например, лимоны по 4,50 за килограмм Бананы по 3,50 Вот, например, виноград неплохой 3,50 Здесь вот отличные помидоры 290 здесь попробуем, вот например попробуем. баклажаны по 350 это цены в левах морковка по 2 картошка вот такая вот по одной леве 60 стотинок такая вот по 2 лук по 1 леве 80 ну вот примерно такой вот ассортимент и он нам если честно нравится работают они ежедневно поэтому проблем с покупкой нет спасибо за внимание ставьте ваши лайки подписывайтесь на канал до встречи